Начинаем. Добрый день, друзья. Мне нужна от вас обратная связь, как видно, как слышно. У нас здесь существует небольшая задержка, но поставьте, пожалуйста, плюсы, как видите, как слышите. Если все слышно, тогда мы начнем. Пожалуйста, поставьте плюсы, чтобы я видел. Ага, Сергей Ткаченко, вижу, вижу, вижу. Так, вижу. Вижу. Сейчас, секунду. И мы с вами начнем. Итак, добрый день, друзья. Сегодня мы продолжаем с вами серию мероприятий, посвященных сервису Криптонет. По традиции представлюсь. Меня зовут Гончаров Олег, я из города Днепр, мне 49 лет. Мое первое знакомство с биткоином состоялось в 2009 году. Но тогда, в силу того, что информации было очень-очень мало, я эту возможность в своей жизни проигнорировал, о чем вспоминаю все последующие годы. Особенно в 2013 году, когда биткоин вырос в цене на более чем 5 тысяч процентов, я понял, что это тренд, и этим всерьез стоит заниматься. Я начал по крупицам собирать информацию о технологии блокчейн, о монете биткоин, для чего она, как она используется, и что в итоге с этой монетой может быть, для чего она нужна и как она изменит мир. И уже в 2015 году я инвестировал свои первые средства в криптовалюты, и начал э, интересоваться трейдингом, э, как же на этом заработать, э, как правильно торговать, каковы законы изменения цены на рынке, каким законам это все подчиняется. Я изучил волновой анализ, изучил технический анализ и э, брал какие-то уроки у действующих трейдеров, и уже дальше сам обжигался на этом рынке, получал свой собственный опыт. Вот, торгуя на рынках, э, на биржах, э, я увидел, что э, работают с, различные сервисы и различные боты. Э, так, э, отличилось. Организатор остановил. А я отличил видео, чтобы... Мы презентации, не на мы с вами обсуждали Не, не, не надо, не надо. Ну, то есть, uh -huh. вот, работая на биржах, я вижу, что работают различные сервисы с различными роботами. И вот сейчас мы с вами поговорим именно о таком сервисе. Наш сегодняшний вебинар называется «Криптоноид. Презентация и описание сервиса». Сегодня мы с вами Повторим знакомство для тех, кто был на прошлом вебинаре, мы повторим знакомство с этим сервисом. Для тех, кто не был, мы познакомимся с сервисом, узнаем, как он поможет нам безопасно торговать на криптобиржах. Освежим с вами в памяти некоторые понятия, кто такой трейдер, что такое криптовалютная биржа, что такое волатильность, что такое IP-ключи, что такое аналитики, кто дает сигналы. Обо всем об этом мы с вами поговорим. Посмотрим, какие есть настройки в профиле уже на сегодня. То, что сделали наши разработчики. Я вам все это в слайдах покажу. Вот. Что такое сервис Криптоноид? Ну, это сервис аналитика, который помогает абсолютно любому человеку торговать на криптовалютной бирже. Торговать как трейдеру, полуавтоматическом режиме мы с вами сами будем определять с кем нам торговать с кем нам не торговать простым нажатием кнопки у себя в девайсе где установлен телеграм сервис криптоноид будет интегрирован ко всем биржам откуда ко всем биржам на которые будут ссылаться приватные источники сигналов если сигнал поступает на биржу бинанс а в основном сейчас именно так и происходит, то значит подключена биржа Binance. Если сигнал будет по Битриксу, по Полониксу и по другим биржам, соответственно, они будут также подключены. В чем ценность сервиса? Самая основная и огромная ценность этого сервиса криптоноид именно в том, что он предназначен абсолютно для всех людей с абсолютно с разным уровнем подготовки. Что вы получите в результате использования этого сервиса? Этот сервис автоматически вместо вас будет на биржах выставлять ордера на покупку, либо на продажу ваших монет. И вы не будете делать это вручную, и тем самым убережете себя от ошибок и сэкономите уйму времени. В алгоритме самого сервиса заложен механизм выставления стоп-лосса. И вам не нужно будет следить постоянно за падением цены. Здесь это делается автоматически, роботы за миллисекунды это делают. И я чуть ниже вам расскажу, что такое стоп-лосс. Для тех, кто не знает, а для тех, кто знает, мы просто освежим это понятие. Сигналы, которые мы будем с вами получать из разных платных каналов, сконцентрированы в одном месте. И у вас не будет необходимости следить за десятками каналов, как я это делал ранее. Вот у меня 10-20 каналов, они постоянно пиликают. Я не могу сконцентрироваться и сделать какую-то одну задачу, потому что я на это отвлекся полминуты, пол на это отвлекся, и в результате ничего не происходит. Здесь этот вопрос решен в одном месте, сигналы сконцентрированы, и вам не надо отвлекаться. И также будет здесь представлена аналитика по сигналам, аналитика по каналам и по вашему портфелю. Все в одном месте и у вас в личном кабинете. Я повторюсь, для кого этот сервис? Вот здесь на слайде мы представили вам различные социальные группы людей. Здесь и офисные работники, смотрите, и повара, и инженеры, и строители, и уборщица, и врач. Мы хотели вам таким образом показать, что сервис разработан для всех людей с абсолютно разным уровнем подготовки и с разным уровнем базовых знаний в области криптоиндустрии. Он предназначен, этот сервис, для всех, кто хочет торговать как трейдер на криптовалютных биржах. То есть, подписавшись на сервис, мы становимся трейдерами. И начинаем торговать на биржах криптовалют, опираясь на те сигналы, на которые мы подписались в этом сервисе. Теперь давайте же вспомним, кто такой трейдер. По сути, трейдер – это биржевой спекулянт, который извлекает прибыль из торговли финансовыми инструментами. Для нас с вами финансовыми инструментами являются монеты и токены. Где происходит такая торговля? В специально отведенном месте на криптовалютной бирже. Криптовалютная биржа – это такая площадка, где происходит обмен одних финансовых инструментов на другие. И здесь мы можем менять либо монеты на монеты, либо монеты на фиатные деньги. Сам процесс торговли происходит таким образом, путем выставления ордеров на продажу, либо на покупку. И благодаря высокой волатильности на этом рынке, на рынке криптовалют. Мы, как трейдеры, будем использовать этот момент именно для получения прибыли. Mm -hmm. Я скажу вам, что на сегодня этот рынок наиболее привлекателен. И пока правила на нем не определены, не отрегулированы регулятором, у нас есть возможность заработать здесь приличные деньги. Что такое волатильность? Для тех, кто может быть, не знает, и для тех, кто знает, давайте вспомним. Это разница между минимальной и максимальной ценой актива. В течение дня она может меняться несколько раз, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. На слайде мы представили вам пару биткоин-доллар, торгующийся на бирже Bitstamp, 4-часовой таймфрейм. Что такое 4 таймфрейм? Одна свеча равна четырем часам. И вы здесь сами можете видеть, на сколько процентов за 4 часа монета может измениться в цене. Это может быть 1, 2, 5, 10 процентов и более, как в одну, так и в другую сторону. Вот именно на этом трейдеры и зарабатывают деньги, именно на волатильности. Что такое торговые сигналы? Это такие сообщения, которые приходят к нам в мессенджеры. Это сообщение о выгодной цене покупки либо выгодной цене продажи монеты. Кто такие сигналы нам поставляет? Ну, как правило, это платные э, такие группы людей, платные источники, которые анализируют рынок и э, на этом зарабатывают. Они, по сути, зарабатывают на своих знаниях. И Мы представили вам здесь один из платных сигналов. Вот он, смотрите, сигнал Dash. Биткоин, также 4 таймфрейм, биржа Binance. На нем мы видим с вами, что начиная с 17 августа монета находится в нисходящем канале, и уже 30 августа она пошла вверх, и нам представлена зона, где мы эту монету можем покупать. Это зона 0,026 биткоина. Я остальные цифры не говорю, округляю. 0,026 биткоина. Вот мышкой я вам показываю, что эта зона вычисляется путем здесь уровней Fibonacci, уровней поддержки и сопротивления. Здесь также нам представлен саппорт line уровень поддержки. Именно на этом уровне мы выставляем с вами стоп-лосс, он нам в сигнале и рекомендован, это цена 0,022. И также нам представлено два уровня таргета. Первый уровень на уровне 0,032, и второй на уровне 0,036. Вот что такое платный сигнал торговый, чтобы у вас было понимание. Теперь поговорим о рискованных и менее рискованных сделках. На слайде мы представили вам один из ресурсов. Это ресурс CoinMarketCap, их много, но мы решили представить вам именно этот, в котором показано показан весь рейтинг всех монет. На сегодня монет уже 1911. Когда мы проводили с вами прошлый вебинар, монет было 1754. Вот без малого 200 монет еще добавились за это время. Общая капитализация рынка 227 миллиардов долларов. Доминанс биткоина, то есть доля биткоина в этом рынке на сегодня 53,2%. То есть на 4,2% больше, чем когда мы проводили прошлый вебинар. Здесь можно сделать определенные выводы, что сейчас люди в меньшей степени доверяют альткоинам, в большей степени доверяют биткоину. Ну, видимо, в ожидании роста. Я предполагаю, что именно об этом нам говорит доминанс биткоина. Теперь по поводу рискованных и менее рискованных сделок. Считается, что сделки с монетами из топ-20, то есть из первых, 20 список, из первых 20 монет из списка, наименее подвержены риску, но соответственно и волатильность там ниже. Многие трейдеры предпочитают торговать монетами из списка из второй, третьей и выше сотен. Там риски намного выше, соответственно, волатильность тоже намного больше. Там, там так называемые иксы в большей степени вероятны. Эти монеты называют шиткоинами, и все же есть группа трейдеров, и их немало, которые предпочитают работать именно с этими монетами. Вот в нашем с вами случае работы с сервисом к нам будут поступать различные сигналы как из топ-20, так и из, может быть, из второй тысячи монет. Не, не второй, а из после первой тысячи монет. И мы с вами будем принимать решение, торговать нам этими монетами, либо нет, рисковать, либо нет. То есть вся ответственность будет исключительно у нас в руках. Этим мне наиболее нравится этот сервис. То есть я не перелагаю ответственность на какой-то сервис, а сам принимаю решение. Я сам управляю своими деньгами. Это очень важно. Не кто-то там за меня, а я сам. Вот. Теперь риски с сервисом криптоноид. Как они страхуются здесь? Дело в том, что здесь работают роботы. На бирже невозможно выставить одновременно два ордера. Один ордер на продажу и один ордер, так называемый, стоп-лосс, для того, чтобы сохранить свои деньги. Что такое стоп-лосс? Я вам говорил, что мы вернемся к этому понятию и поговорим, что это такое. Этот отложенный ордер с условиями продать монету в случае, если цена пошла резко вниз. Вот на этом слайде прям живой вам пример – Поступил сигнал на приобретение монеты. У нее был диапазон от 1800 сатоши до 1850 сатоши. Вот в данном случае монета приобретена и рекомендован три таргета. Один – тысячи сатоши, 2500 сатоши и 3000 сатоши. Три таргета. И рекомендован уровень стоп-лосса – минус 6% – это 1700 это все делается вручную, это не робот, это вот конкретный пример трейдера. И он вынужден выставить один из ордеров, либо он верит, что цена сейчас резко выскочит, и он выставляет take profit ордера на 2000 сатоши, либо он вынужден состраховать свои риски и выставить ордер на 1700. Вот видите, здесь стрелочками показано, что выставлен ордер на 1700, и при этой цене он появляется в стакане на продажу и уже срабатывает при уровне 1000, 1690 сатоши. То есть таким образом, если резко цена падает вниз, я всего лишь здесь теряю 6%. Вот. Еще есть такое понятие, как трейлинг стоп. В одном из вопросов, которые звучали в промежутке между этими вебинарами, будет ли здесь реализован трейлинг-стоп? Давайте определимся, что это такое. Трейлинг-стоп ⁇ это такой инструмент управления стоп-лоссом. То есть он дает нам возможность подтягивать стоп-лосс вслед за ценой. Если цена растет, то и трейлинг-стоп подтягивает стоп-лосс чуть-чуть выше под это значение, он не остается на прежнем уровне, а подтягивается выше. И таким образом это позволяет защитить вам прибыль от резких ценовых разворотов. Думаю, понятно. И когда мы поговорили с разработчиками, они сказали, что этот механизм будет реализован в сервисе Криптоноид. Это ответ на вопрос тому человеку, кто этот вопрос задавал. Теперь, что такое API-ключи? Это тоже такой важный момент, давайте на нем чуть-чуть остановимся и проговорим. API-ключ ⁇ это ваш личный идентификатор на бирже. Зная его, человек, которому вы доверяете, либо сервис, которому вы доверяете, управлять вашим депозитом, он может от вашего имени осуществлять сделки с криптовалютами. Он может выставлять ордера на продажу, либо на покупку. И когда вы даете доступ посредством API-ключа такому сервису, за деньги можете быть спокойны, деньги вывести невозможно. Где брать подобный ключ и как его интегрировать в сервис Криптоноид? Есть подробные инструкции в PDF-формате, она приложена к прошлому вебинару. Вы там можете это посмотреть. Теперь тарифы и цены. На слайде и также у себя в кабинете вы можете видеть тарифы и цены на использование сервиса. Пока мы проходим тестовый период. И, кстати, хочу вам сказать, что тестовый период продлен. Продлен, потому что открывать для всех мы пока его не готовы и мы будем открывать его для всех, когда он будет четко работать и не будет ошибок и багов. Потому что отловить ошибки среди тысяч участников намного сложнее. На последнем лайфе Анатолий сказал, что мы добавляем еще 100 тестировщиков сюда, и в итоге у нас сейчас будет подключено 130 тестировщиков. Для них будет организован отдельный чат, в котором они будут писать все замечания, и уже группа разработчиков будет на них очень быстро реагировать, исправлять ошибки, и мы должны этот ресурс иметь уже совершенным, чтобы выносить его вовне. Мы должны это понимать. Это к вопросу о том, когда запустится сервис. Он запустится именно в тот момент, когда будет четко работать. Вот. Теперь, что нам необходимо для использования сервиса? Нам нужна электронная почта, аккаунт на криптобирже, средства на этом аккаунте. Нам нужен аккаунт в Telegram, чтобы общаться с, с Telegram-ботом. Нам нужна авторизация в сервисе криптоноид. Ну и, соответственно, психологическая готовность к доходам либо к убыткам. Вы должны это понимать. Для чего нам нужен будет Telegram-бот? Все взаимодействие с сервисом будет происходить посредством Telegram-бота. Именно через него мы будем участвовать в сделках на бирже. Как подключить такого бота, также есть в инструкции в PDF-формате, которая представлена к прошлому вебинару. Также хочу вас предупредить о безопасности, во избежание неприятностей, тот девайс, на котором у вас расположен этот э, телеграм, то есть ваш телефон, либо может быть планшет, либо может быть компьютер, ограничьте от доступа третьих лиц, либо детей, чтобы они вместо вас не участвовали в сделках. И чтобы для вас потом не было приятной неожиданности, что где-то там что-то купили или где-то там что-то продали без вашего участия. Ограничьте, пожалуйста, доступ. Теперь, как пользоваться сервисом. Здесь 7 шагов. Нам нужно пройти процесс регистрации, настроить профиль, получить токен авторизации Telegram бота, подписаться на канал аналитиков, от которых мы будем получать сигналы, зарегистрироваться на бирже пока Binance, пополнить депозит своего аккаунта на бирже и, соответственно, получив сигнал в Телеграме, принять его либо отклонить. Теперь давайте поподробнее об этом моменте, об этих семи шагах. Вот нам нужно авторизироваться. Для того, чтобы авторизироваться в сервисе, нам нужно пройти по ссылке kryptonoid.io и нажать кнопку «Авторизация». Перед вами выскочит несколько значков. Один из них – значок Изи-Бизи. На него вы нажимаете, вводите свои логин и пароль от Изи-Бизи и попадаете в сервис. Здесь нам нужно будет с вами настроить профиль, ввести логин, ввести почту и нажать кнопку Получить токен авторизации Telegram бота. Это выглядит вот так. Мы в Телеграм вносим в список своих контактов вот этот контакт, который здесь указан. И туда же вносим, копируем и вставляем туда токен авторизации. Телеграм-бот, и бот начинает с вами взаимодействие. Он начинает присылать вам сигналы. Следом, мы подписываемся на канал. Здесь сейчас представлено 50, 55 аналитиков. Хочу обратить ваше внимание, это не платные каналы. Подключать платные каналы сейчас, в момент теста, не имеет никакого смысла. Поэтому это каналы аналитики для того, чтобы вы поняли, как с ними работать, как смотреть на их профит, анализировать тот или иной канал, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий. Мы чуть ниже с вами разберем, как это делать. Вот, Мы подписываемся на канал. Затем мы регистрируемся на бирже, переходим во вкладку binance.com и, соответственно, проходим процесс регистрации. Инструкция по регистрации на бирже и как завести туда деньги, она есть также в PDF-формате. Пополняем депозит на этой бирже и принимаем либо отклоняем сигнал. Сигнал, который будет к вам поступать от бота, вот, выглядит таким образом. В данном случае это сигнал от 30 августа Монеты GXS Bitcoin, 20700 покупка диапазон, 20750 вот диапазон, и три таргета, таргет на 2800, 20 20140 тысяч, 20180 тысяч, и уровень стоп-лосса. Вот. вот так это выглядит процесс, как нам пользоваться сервисом. Теперь давайте поговорим про топ-аналитиков вот все то что уже представлено в сервисе что мы можем уже наблюдать и видеть и как как нам это может помочь вот представлено топ-аналитиков вы видите на первом месте криптоволв сигнал который показывает нам профит 147 51 процент за все время но мне кажется это не за все время, а, наверное, это за какой-то период. Потому что за все время, когда мы войдем в него более детально, там будет больше цифра. Вот. Здесь показан самый доходный сигнал, это 37,5%. Ну, видимо, одна из монет так выпрыгнула. Здесь показано, сколько сигналов именно конкретно этот аналитик дал за неделю. Это 4,5 сигнала. Здесь подписано количество людей, 350 человек. Так, следующая вкладка – это топ-сигналы. На этой вкладке мы с вами видим все сигналы, которые представлены за период этими аналитиками, за определенный период, в данном случае за три месяца. Вот видите, здесь есть указан период, мы можем выбрать здесь один месяц, три месяца ну и так далее. И здесь указано, от кого этот сигнал поступил, в данном случае от криптосигнал «Слив». Здесь указана биржа, на которой этот сигнал э, отработан, указана монета, Syscoin, PTC, указан профит э, 77,9%, ну, соответственно, дата и э, сколько людей этот сигнал принял. Итак, мы можем разобрать по всем сигналам, здесь все это видно. Вы видите, что все сигналы пока представлены по бирже Binance, поэтому она и подключена, одна единственная. На сегодня. Теперь вот детально мы можем войти, нажав на профиль аналитика того или иного, мы детально можем увидеть по нему всю историю, вот статистику. Здесь, смотрите, в разделе статистика представлена период с января по август. И за этот период указано профиль 497,5%. И уже по графикам по месяцам вы видите, где сколько процентов профита было получено. Видите, что январь был ну, немного убыточен. Ну, я считаю, что здесь в районе 1%, судя по графику. Ну, может быть, до 5. Соответственно, вот уже в феврале пошли плюсовые сделки. Апрель и май, посмотрите, как на падающем рынке криптоволф давал сигналы. На падающем рынке тоже можно очень-очень хорошо зарабатывать. И однажды, по-моему, в апреле или весной, Анатолий представлял нам тесты, где были показаны и 300, и 900 процентов. Это как раз трейдеры, которые работают, ну, шортисты. Они очень любят зарабатывать именно на шорт-позициях. То есть покупают монету в тот момент, когда точно знает, что она будет на 30-40% опускаться и спокойненько закупают ее уже внизу. И на этом зарабатывают вот те проценты, о которых Анатолий в одном из лайфов рассказывал и показывал. Сейчас мы готовимся к развороту рынка. Я не знаю, когда это произойдет. Очень верю, что это произойдет уже осенью в ближайшее время. И там мы будем видеть... Подобные результаты, может быть, больше, может быть, меньше, и будем готовиться, так сказать, получать наши профиты. Так, в разделе «Мои подписки» вы будете видеть, на какие каналы вы подписаны. То есть здесь будут видны и высвечиваться все каналы, на которые вы подписаны. Вы можете в любой момент от них отписаться и Подписаться на, на любой другой. Здесь нет лимита, на сколько каналов вы будете подписаны. Лимита нет. Можете хоть на все каналы подписываться. Ну и приготовьтесь, соответственно, что от каждого канала будут сигналы. Их будет много. Вот. Чтобы вы это понимали. В разделе «Сигналы по подпискам» вам будут показаны все сигналы, которые были вам даны за определенный период. И здесь будет каждая монета, и указано здесь ну, все условия. То есть по какой монете, вот, допустим, Singularis Bitcoin да, от Forsage Team поступил сигнал, уровень покупки диапазон, три таргета, соответственно, стоп-лосс, и в лонг эта монета, либо уже отработана, и максимальный депозит, который на эту монету был использован. Так, в разделе ⁇ Мой портфель ⁇ вы будете видеть уже отработанные сигналы. Вот видите, здесь показан сигнал JXS Bitcoin. Он еще в работе. Монета куплена, вот он объем. И пока еще не продана. Эта монета в работе. А вот монета VIB Bitcoin уже отработала. И вот здесь указано прибыль 2,43%. Вот вкратце я рассказал вам о тех о функционале отображения аналитики, которые уже на сегодня разработчики сделали. Теперь я хочу вам ответить на ряд вопросов, которые уже были заданы и заданы. Мы подготовили вам ответы, и, я, как я вам уже и говорил, эти вопросы все будут сконцентрированы в одном месте, в разделе «Фак», «Вопросы и ответы» на сайте. То есть мы возьмем наиболее часто повторяющиеся вопросы и сделаем на них ответы, и разместим их на сайте для всех тех людей, кто, возможно, ищет ответы, зайдет и увидит там, возможно, свой вопрос. Сейчас я хочу вам ну, показать вопросы, которые уже есть на сегодня. Секунду, секунду. Секунду, секунду. Так, так. Вот они вопросы, вот они ответы. Я сейчас вам их зачитаю. Вот один из вопросов. Тестирование сейчас идет на реальных биткоинах. Мы сейчас выключим демонстрацию экрана. Да, и давайте включим камеру. Я буду с вами лучше тогда включать камеру. Да, вы можете, Вера, это сделать, потому что я пробовал, у меня не получилось. Так, сейчас попробуйте запросы правил выключения камеры. Так, вы мне такую возможность предоставили. Сейчас видно? Да, сейчас видно, хорошо. Да, смотрите, я сейчас зачитаю вам те вопросы, которые наиболее уже повторялись. Может быть, кто-то услышит именно свой вопрос, и я постараюсь на него ответить. Вернее, мы уже на них ответили и подготовили вам ответы. Тестирование сейчас идет на реальных биткоинах. Да, сейчас тестирование идет на реальных торгах и средствах, но на низких объемах. Ограничение по депозиту торговли 0,03 биткоина. И тестировать сейчас могут только те люди, обращаю ваше внимание, только те люди, аккаунты которых допущены к тестам. Не, не все те люди, которые э, имели доступ, согласно промоушена, а именно те люди, которые допущены к тестам. Речь идет о 130 человеках. Еще не все 100 подключились, но 30 точно есть. И вот они имеют возможность э, торговать реальными деньгами. Э, в первом видеообзоре были озвучены... Э, Варианты с доходностью каналов в 924%, 400%, 300%. Они есть в списке топ-аналитиков? Нет, сейчас их нет, потому что это были платные каналы, платные приват-каналы. Мы их подключим после окончания основных тестов. Почему сейчас подключена только биржа Binance, когда будут добавлены другие биржи? Ну, вот в ходе презентации я, по-моему, на этот вопрос ответил, подтверждаю. Сейчас у нас подключены аналитики только для Binance. Когда у нас появятся хорошие аналитики для других бирж, мы их подключим, и Bittrex в том числе. Кто-то спрашивал про Bittrex. И Bittrex в том числе. Если я сейчас не состою в группе тестировщиков, будут мне сигналы приходить, и смогу ли я торговать? Сигналы приходить вам будут, но ордера на бирже бот вам выставлять не будет. Будет только для тестировщиков. Пришел сигнал, я нажал кнопку Accept принять и получил сообщение о том, что пока идет тестовый режим, сервис не работает. Что это значит? Сейчас сигналы получают все те, у кого подключен бот в Телеграме. Но принять сигнал и отработать его могут только те пользователи, которые входят в группу тестировщиков. И после того, как тестовая группа проверит весь функционал, будет открыта возможность уже для всех. Вот. Можно ли подписаться одновременно на несколько аналитиков? Да, конечно, вы можете быть подписаны сразу на несколько аналитиков, хоть на всех. Вопрос. Вижу, что бот купил монету по сигналу, но не вижу ордеров на продажу и стоп лоса Почему так? На самом деле на бирже такой информации нет. Она, вся эта информация есть у вас внутри кабинета. На бирже вы увидите уже отработанные ордера. То есть как только сработает ордер на продажу, либо на покупку в истории на бирже, вы это увидите. Пока этого не произошло, вы это можете видеть только внутри кабинета. Так, Почему ордер срабатывает не сразу после принятия? Когда по времени он должен срабатывать? Вот ждет цены на закуп. Вот поступил сигнал. В этом сигнале указан аналитиком указан коридор цен. Именно согласно этому коридору цен и будет отработан сигнал. Вот не купит для вас ниже и не купит для вас выше. Он только купит по той цене, которую вы ему указали. Я объясню, почему это происходит. Поступил сигнал, и именно... По цене, которая рекомендована, нужно покупать, потому что ниже, возможно, если ниже цена пойдет, то она может вообще свалиться вниз. Поэтому это самая безопасная цена для закупа, и в этом сигнале отражено. Я надеюсь, тут понятно, да, на этот вопрос ответ. Как отменить принятый сигнал? Нужно зайти на страницу «Аналитика портфеля» в раздел «Открытые ордера», найти необходимый сигнал, нажать на кнопку «Отменить». И как разобраться, почему сейчас возник этот сигнал? Сигналы дают аналитики. Название аналитика соответствует названию канала аналитиков Telegram вы можете все сигналы проверить у первоисточника, выяснить, что они пишут у себя в канале согласно конкретного сигнала. И нужно обязательно анализировать и понимать ситуацию на рынке и следить за фундаментальным анализом, то есть о новостях следить, ну, по новостям, по данной монете. То есть желательно, чтобы вы также следили за тем, что происходит. Так, реализован ли сейчас трейлинг-стоп? Ну, мы с вами этот момент освещали. Сейчас этот трейлинг-стоп не реализован. Вот служба, служба разработчиков планирует в ближайшее время реализовать этот трейлинг-стоп, этот, так сказать, ресурс. Почему мне сейчас не ответила служба техподдержки в чате на сайте? На время тестирования чат с техподдержкой пока работает в одностороннем режиме, как форма обратной связи. В поддержку сейчас можно только лишь сообщить о найденных ошибках. Все ваши сообщения обрабатываются и структурируются, после чего принимаются в работу. Вот эта форма службы поддержки станет формой поддержки после полного запуска сервиса, когда будут отработаны основные сообщения об ошибках от тестировщиков и первых пользователей. Так, Сколько по времени еще будет длиться тестирование и когда официальный запуск полной версии? Мы, как и говорилось на прошлом вебинаре, планировали на начало сентября. Точной даты пока нет, и я вот вам, по-моему, на вебинаре чуть выше об этом говорил. Вот сейчас предложено подключить еще 100 тестировщиков, и когда мы отработаем все ошибки, тогда и будет сервис открыт для всех пользователей, пока мы не готовы это сделать. А сейчас давайте я попробую ответить на уже ваши вопросы. Так. тесты происходят с платными сигналами? Нет, я вам говорил, что тесты происходят, пока платные сигналы не имеют смысла подключать. Поэтому это не платные сигналы. Так, Валерий Молодых спрашивает, как правильно закрыть сделку? Валерий, уточните, пожалуйста, вопрос. Что такое, как правильно закрыть сделку? Что вы имеете в виду? Так, есть ли время осмыслить сигнал после сообщения о нем? И сколько? Андрей спрашивает. Ну, время, конечно же, есть на обработку сигнала. Вы можете очень быстро, если вы владеете теханализом, открыть монету, посмотреть, о чем идет здесь речь, проанализировать и сделать свой собственный анализ и принять решение. Если вы в коридор цен не попадаете, рекомендованных для покупки, соответственно, этот сигнал от вас уже ушел. Вы должны это понимать. Какой минимальный депозит, Евгений спрашивает. На сегодня мы говорили о том, что существует группа тестировщиков, и они работают пока с депозитом 0,03 биткоина. Так, Виталий спрашивает, почему принятые сигналы попадают в сигналы со статусом «без решения» или они нам пока отключены? Виталий, если вы в группе тестировщиков, тогда я думаю, что эти сигналы отрабатываются. Если вы не входите в эту группу, соответственно, у вас ничего и не происходит. Я, по-моему, об этом уже сказал. Вот Юрий говорит, что ему все ясно и понятно. Юрий, благодарю, что тебе все ясно и понятно. Значит, я не зря здесь вам все это вещал. Так. У меня Windows XP 2002. Сайт Криптоноид не авторизуется через Изи-Бизи, Как мне быть? Мирас, пожалуйста, напишите в службу поддержки. Я думаю, что для этого есть решение. Ну, я думаю, так. Напишите прям конкретный вопрос, что вот есть XP 2002, и он не авторизуется. Сервис. Юрий спрашивает, нужно писать название канала в приходящих сигналах. Так, Юрий, я же вам объяснил, в аналитике внутри кабинета все это видно. От кого пришел сигнал, и это сразу видно. В самом сигнале это не видно, да, в чат-боте это не видно, от кого пришел сигнал. А внутри кабинета вы можете войти и сразу увидеть, от кого пришел данный сигнал. То есть вам для этого нужно всего лишь зайти в сервис Криптоноид. Техподдержка только с текстировщиками работает, спрашивает Наталья. Наталья, техподдержка работает со всеми. Она работает сейчас как обратная связь, она принимает от вас обратную связь. То есть если вы видите ошибки, пишите туда об этих ошибках, они все концентрируются и с ними работают разработчики. Анжела спрашивает, 0.03 биткоина, сколько это в рублях для минимума? Я скажу вам, что это в долларах 200 долларов с копейками. Сегодня доллар, биткоин 7000 стоит в районе... Поэтому это где-то в районе 200-210 долларов. Это на сегодня. Закрыть сделку. Продать монеты, Валерий спрашивает. Да, Валерий. Закрыта сделка, когда у вас отработали все три таргета. То есть, когда монета продана, вы получили профит, либо сработал стоп-лосс. Вот Тогда сделка считается закрытой. Виталий говорит, что мы с девятого раза понимаем, это же новое в нашей жизни. Я, Виталий, это все прекрасно понимаю, даже можете это не объяснять. Я с огромным-огромным терпением готов десятки раз об этом говорить, чтобы это было доступно для абсолютно любого человека. Хотя бы тот минимум знаний, который здесь необходим. Так что, пожалуйста, можете... Но сколько угодно задавать вопросы, и я буду готов на них отвечать. И также вся группа разработчиков, которые этот сервис сейчас делает и обслуживает, так ответ на вопрос по подключению бота не приходит. Наталья, какой вопрос у вас по подключению бота? Какая там может быть сложность? Пожалуйста, опишите, и я попробую на этот вопрос вам ответить. Там, по-моему, сложностей никаких не происходит. Так, Юнир спрашивает, получается, можно подписаться сразу на несколько каналов и получать сигналы? Да, Юнир, можно подписаться хоть на все сигналы. Приготовьтесь к большому количеству переканей в своем девайсе. Евгений спрашивает, сделку закрываем вручную или автоматически? Сделку для вас закрывает бот, робот, который будет работать по указанным параметрам в сигнале. Но вы также имеете возможность вручную эту сделку закрыть. Это в кабинете в открытых ордерах делается. Вы можете ее отменить. Как понять, входишь ты в состав тестировщиков или нет – Насколько я знаю, сейчас создан чат для всех тестировщиков и думаю, что админ может ответить вам на этот вопрос. Так, дальше. дальше. Спасибо вам за обратную связь. Огромное спасибо, что хоть как-то был я вам полезен в этом вопросе. Если в одно время придут сигналы от разных каналов, я приму их по очереди. Покупка осуществится на 10% от остатка свободных средств BTC на бирже. Ну да, конечно, Антон. Смотрите, у вас, допустим, депозит 1 биткоин. Пришел сигнал, в котором указано, что будет использовано 10% от депозита. Соответственно, 0,1 биткоин на этот сигнал ушел. Следующий сигнал работает с 10% от остатка. 0,9 осталось у вас биткоина, соответственно, 0,09 уйдет на этот сигнал. Я думаю, что так. Так, ну, я… А, вот Валерий спрашивает, я имею в виду прервать сделку. Я думаю, что такая возможность есть именно в кабинете. Вы можете сделку отменить ну, по видимой причине ту которую вы видите. Так, у меня на сайте не сохраняется информация. Выходит вкладка, что нужно принять правила. А в правилах внизу сайта нет кнопки «Принять». В чем моя ошибка? У меня на сайте не сохраняется информация. Выходит вкладка, что нужно принять правила. Наталья, о каком сайте вы сейчас говорите? О сайте «Изи-бизи»? либо о сайте Криптоноид. Я думаю, что вы говорите о сайте Изи Уточните, пожалуйста. В чате 657 человек. Сэм говорит. Отправьте список почти тех, кто в составе 100 тестировщиков. Я думаю, что с вами в ближайшее время свяжутся и скажут, попали ли вы в группу, либо нет. Я думаю, каким-то образом вас уведомят. Анжела спрашивает, деньги для теста лучше вводить на другой криптокошелек и перевести для теста или тот, что в аккаунте? Анжела, пожалуйста, уточните вопрос. Что такое другой криптокошелек? Смотрите, когда вы вводите деньги на криптобиржу, там нет другого криптокошелька, он один, и вам предоставляет его Binance. То есть я не понимаю, о каком другом кошельке идет речь. Осторонним, ну и как вы его увяжете с Binance. Вам нужно иметь средства на аккаунте в, на бирже Binance. Раз она сегодня она подключена, то о ней мы и говорим. Так, криптоноид сайт Наталья говорит. Наталья, вы спрашивали, что там выскакивает. Uh, какие-то правила. Я, честно говоря, не видел там никаких правил. Может быть, я что-то путаю или чего-то упустил. Давайте, пожалуйста, напишите в службу поддержки. Там есть всплывающее окно поддержки. Прям туда напишите, и я думаю, реакция будет очень быстрой. Так, так, так. Александр, благодарю за благодарность. Так, в криптоноиде в разделе моей биржи не отображается баланс, хотя на бирже Binance есть баланс. Почему? Сергей, баланс отображается только у тестировщиков. У тех, кто не включен в группу тестировщиков, баланс там отражаться не будет, не ждите. Ну, вы должны это понимать. Ага, вот вам Антон отправил, Наталья, ответ на ваш вопрос. Если там есть правила да, нужно прокрутить до конца и загорится кнопка «Принять». Служба поддержки не отвечает. Луиза, я чуть выше ответил вам на этот вопрос, как наиболее часто встречающийся. Сейчас служба поддержки не работает в режиме как служба поддержки. Она собирает все от вас сигналы на исправление ошибок. Так, дальше что у нас? Анна спрашивает, сейчас криптоноид просит поменять IP. Можно ли удалить биржу и ввести прежние данные, или надо заново создавать новые IP? Когда вы удалите биржу, вы, конечно же, создадите новые ключи. Создайте новые ключи, и у вас снова добавится биржа 12. Как понять, надо принимать сигнал или нет? Отличный вопрос, Елена. Я так думаю, что мы запустим серию школ, на которых будем обсуждать эти вопросы. Как же нам понять, принимать сигнал или нет? То есть мы будем понемножку углубляться в тему технического анализа и фундаментального анализа, для того, чтобы учить вас самостоятельно анализировать. Это для тех, кто желает сигнал проанализировать. Для тех, кто этот сигнал анализировать не хочет, и у него для этого нет ни желания, ни времени, ни возможностей, он будет подбирать платный канал таким образом, чтобы доверять ему, чтобы доверять абсолютно всем его сигналам. Вот так, я думаю, будет понимание Елена. Вот, Допустим, вы выбираете из списка трех представленных платных каналов, видите их аналитику, видите, с какими монетами они работают, какой профит они дают, и, исходя из этого, уже принимаете решение. Ну, я думаю, вот я вам ответил, Елена, если да, то можете написать. Если не удовлетворил вас ответ, то, думаю, что будут школы, и уже на них... Мы будем как-то более детально разжевывать эти моменты. Спасибо, Андрей, за благодарность. Я очень рад вам быть полезным. Когда Анатолий проведет 10 уроков для ВИПов? Светлана, этот вопрос интересный. Давайте мы Анатолию на ближайшем лайфе этот вопрос зададим. Я думаю, что уже скоро, очень скоро будет расписание. Я предполагаю, что это будет осенью. Ну, возможно, уже даже в ближайшее время, в сентябре. Я хочу доверять, я не хочу ничего думать. Марина, отлично. Поэтому, исходя из аналитики по платным каналам, вы будете принимать решения. Я согласен с вами. Есть те люди, которые хотят анализировать, есть те люди, которые хотят доверять. И это правильно. Вот. Наталья, благодарю. Благодарю вас тоже за обратную связь. Наш лимит времени уже окончен, у нас отведено 45 минут, поэтому я вынужден с вами попрощаться. Благодарю вас за обратную связь, благодарю вас за благодарность. Я желаю вам профитных сделок и будьте здоровы. До свидания.